Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить вот таких классных единорожек на палочке и вот таких маленьких классных. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Мне понадобится три цвета. Основной цвет белый и рисую основу. сразу вставляю палочку И теперь произвольно украшаю, рисую такие розочки. маленькие такие И осталось дорисовать вот здесь рук. Насадка-трубочка. Можно просто обрезать уголок кондитерского мешка. Единорожки готовы. Я их отправляю в духовку. У меня газовая духовка. Я приоткрываю дверцу на 10 сантиметров сверху. И ставлю на самый верх регулятор на минимум. Примерно сушиться будет 2-2,5 часа. Но все индивидуально зависит от вашей духовки и от меренги. Я готовила на швейцарской меренге ручным миксером на водяной бане. Прошло 2 часа. В этот раз у меня очень быстро высохли безешки. Единственное, кое-где выскочил сироп уделился Опять-таки странная ситуация, потому что наверняка из-за большого количества красителей в каких-то местах. Смотрите, какие. Отходят Отлично. от пергамента снимать намного проще сухие палочка обязательно должна быть внутри безы, иначе если вы сделаете по-другому отвалится палочка все покажу малюсенькую в разломе вот и покажу еще вот эти такие милые вообще беру гелевый краситель черный буквально одну капельку немножко разбавлю водой и нарисую глазки Вот такие. То же самое рисую на всех остальных. Сейчас дальше беру кондурин плотное золото, чтобы рог разрисовать. Возьму кондурин малина и сделаю щечки. Вот так. Вот такие единорожки получились у меня. Смотрите, разный вариант гривы. Выбирайте, какой вам больше всего нравится. Причем цветовая гамма может быть абсолютно любая. Но они такие милые, они такие няшные вообще. Они как будто спят. Девчонкам вообще понравится. У меня мальчишки, мы мультики такие не смотрим. Вот девчонкам. Мамы, мамы, берите на вооружение. В детский сад, угощение. Очень классно. Ну вот Сироп мне, конечно, подпортил всю картину